не стыдно, с утра нажрался, а ну, пойдем, пойдем, я сказал. Слушай, вроде не дышит и не алкаш. Слушай, те, когда спят, так рожи счастливые. А этот весь зеленый и скрюченный весь, может, околел. Точно, точно, я, я, я в репортажах телевизионных видела, такие точно рожи, надо милицию позвать, милиция! Так, о, здрасте, мужики. ну давайте, показывайте тело. Знаешь, меня сюда вызывали. Где тело показываете? Смотри, что-то я не поняла. А зачем ему наше тело? Наверное, сейчас, когда милицию вызываешь, она приходит. Надо им тело показывать. Показание называется. Ага. Вон она ага. что. Ну, парень вроде симпатичный. Чего? Парень, mm. а тебе все тело показывать? А ну что, частями, что ли? Ну, может быть, частями. Тебе какая больше часть нравится? Я могу показать ножки. А я ручки могу показать. Подожди, какие ножки? Где ручки? Вот, гляди, гляди, вот, что ты. Вот, гляди. Бабуля, да что мне показывать? Я спрашиваю, где тело? Что-то я, Матрёна, не пойму, что я. Я тоже что-то не понял. Тело было вообще? Б было, тело ну было, все. но за 30 лет я так похудела. Потраждаю. Значит, раз было тело, значит, для начала я хочу произвести осмотр тела. Тело, Так, бабуля, а ну иди сюда. Я? Ты, ты, ты. А ну дыхни. На меня дыхни. Мама моя. Ну, Валерьянка пиво Диме Лекарства. Лекарство. Лечимся. Лечимся. Так, понятно. А ты, Бабуля? Аналогично, сынок. Дыхнуть? Не надо. Вот, вот такие вот отвлекают нас от работы. А потом начальство ругается, что раскрываемость плохая. Вот он что-то я не поняла. Что значит, раскрываемость, плакать? Ну, он имеет в виду, что, мол, ты тело плохо раскрываешь. Ты получше ему раскрой. Попробуй. Попробуй. Да, да. Ты что вообще? Да давай осматривай быстрее. Видишь, из локом пянуться. Давай, давай. Так, ну-ка, прекратите немедленно. А то я вас привлеку задачу ложных показаний. Я не понял, а что ему надо -то? Ну, он говорит, я привлеку, говорит, привлечь куда-то нас хочет. А, он, ну что, привлечь какой-то, это, понимаешь, неправильный участковый. Не, он нормальный, пусть привлекать, а что? А, да, мы согласны. Что, парень, он привлекательный? Да. Сынок, считай, что ты нас привлек. А дальше мне нужно произвести осмотр тела для возбуждения уголовного дела. Матрёна, ну это какой-то неправильный, неправильный... Я вопрос. поняла, цветочек. Он имеет в виду, что ему для возбуждения нужно тело осмотреть. Матрёна, да как вы не понимаете? Осмотр тела – это обычное процессуальное действие. Матрёна, он маньяк какой. Ты что к нам привязывался? Какое-то сексуальное действие. Я не говорю маньяк. Ты что привязал? Мы старые. Значит так, не хотите по-хорошему? Я вас силой отправлю на дачу показаний. Атре, он хочет нас на какую дачу отправить. Дветочек, я поняла. Они на даче собирают девок и снимают с них все показания. Батюшки, я не поеду. Я тоже не поеду. Так, объясняю последний раз. Я хочу увидеть тело в виде трупа. Он псих, понимаешь? В нем... Он псих, он хочет как нас у кокошить, а потом тело рассматривать, понимаешь? Мариант. «Я хочу увидеть труп! Покажите мне труп!» «Ты не кричи! Сейчас тебе будет труп! Длинный и большой, как ты!» «Что ты скричался? Тело покажите! Тело покажите!» «Мы Те не такие! Отказали? Не такие мы! Тебя кто звал сюда?» «Кто тебя звал?» «Я звала!» «Зина, ты звала? Вот ты разбирайся с ним! мне дают, что делать ты ты уже!» «Наконец-то, дорогая моя, женщина, дорогая моя, я вас умоляю, покажите мне тело!» Сынок, а меня умолять не надо. Я, я об этом может быть всю жизнь мечтал. Я тебе все покажу. Тебе понравится. А потом глядишь и свадебку сыграем.